Если вы занимаетесь каким-либо бизнесом, вам наверняка не помешает помощник. Можно его нанять за деньги, а можно его создать. Сегодня мы поговорим о том, что такое сайт-бот и как создать сайтбот самому. Я покажу два метода – платный и бесплатный. Итак, для начала давайте поговорим о том, что такое сайтбот и какими преимуществами он обладает, а потом я расскажу, как его создать. Как вы можете понять из названия, сайтбот это инструмент, который является и сайтом, и ботом одновременно. С одной стороны, это отдельная страничка в интернете, которая не привязана к конкретному мессенджеру или социальной сети, а значит универсальна. А с другой стороны, это не просто сайт с информацией, а активный бот переговорщик я расскажу вам про шесть главных преимуществ бота по моему мнению а вы напишите в комментариях какое из преимуществ важно лично для вас самый крутой в сайт боте на мой взгляд это его функциональность вы можете сделать сайт бот который будет консультировать по продукции обучать вашу команду или рекрутировать новых партнеров в бизнес решать только вам Какую часть работы вы доверьте своему цифровому помощнику? А может, все три? Оформить сайт-бот можно тоже по-разному. Вы можете создать эффект, как будто собеседник общается лично с вами. А можете представить бот как любую другую реальную или выдуманную личность. Создание такого бота может превратиться в увлекательный творческий процесс и добавить в вашу работу элементы геймификации. Очень актуально, верно? Ну и конечно, функциональность – это в первую очередь возможность вшить в диалог самую разную информацию, начиная от картинок, видео, аудио, текстов и заканчивая регистрационными формами, каталогами, таймерами, виджетами и многим-многим другим. Вторая крутая фишка сайт-бота – это кросс Теперь не нужно привязываться к одному мессенджеру или социальной сети. У одного есть WhatsApp, у другого Viber, у третьего Telegram. А вам без разницы, потому что сайтбот универсален. Вам одинаково удобно работать с аудиторией из любой социальной сети. Третья крутейшая фишка сайтбота это его конверсия. Компания Векроста провела масштабные тестовые запуски, по результатам которых было установлено, что конверсия сайт сайтбота в среднем в три раза выше конверсии сайта воронки. Больше клиентов, больше регистраций, больше доходов. И наши клиенты тоже подтвердили – сайт-бот конверсит еще больше партнеров в бизнес. Четвертая фишка – это адаптивность сайт-бота под все устройства. Из телефона, из компьютера, из любого другого устройства удобно как создавать боты, так и коммуницировать с ними. Пятая фишка – это крутой современный визуал. Команда реализовала бот в лучших традициях, просто и со вкусом. А вы можете на свое усмотрение и свой вкус менять как картинки, так и тексты и цвета. Ну и шестая фишка нашего сайт-бота – это простота и удобство в его создании. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и четким инструкциям создать сайтбот сможет даже ребенок. За один вечер вы сможете сгенерировать себе цифрового помощника, который сможет эффективно рекрутировать, грамотно консультировать или продуктивно обучать ваших партнеров в бизнес. Ну а теперь главный вопрос. Как? Как сделать сайт-бот? Как получить доступ к конструктору? Я покажу вам два варианта. Платный и условно-бесплатный. Первый вариант для тех, кто подходит к делу с практической точки зрения, хочет получить максимум и в короткие сроки. Вы можете купить вечный доступ к конструктору сайт-ботов с возможностью создания пяти разных ботов. Бонусом вы получите готовый типовой сценарий сайт-бота для рекрутинга и тренинг по настройке Google рекламы для сайт-бота. Ссылочку на подробную информацию я добавлю в описание к этому видео. Второй вариант для тех, кто не хочет платить и готов вложить свое время и усилия для того, чтобы собрать сайт-бот самостоятельно. Для создания одного бота вам не нужно совершать дополнительных покупок, а достаточно быть пользователем сервиса Викроста на тарифе Директор. Помимо конструктора сайт-ботов на этом тарифе, а вы получите конструктор лендингов, где сможете собрать командный сайт и раздать его партнерам одной кнопкой. Множество тематических одностраничных сайтов, платформу для обучения команды, собрать сайт-визитку с виджетом обратной связи и много других классных онлайн-инструментов за очень и очень скромную плату. Ссылку на регистрацию в сервисе Век Роста я также добавляю в описании. Если вы еще не знакомы с платформой Век Роста, чего же вы ждете? Вперед! Актуальные онлайн-инструменты сами себе в бизнес не внедрят. Пишите мне в комментарии, какая фишка сайт-ботов вам понравилась больше всего, и переходите по той ссылке, которая подходит лично вам. А я, как сказал один хороший дядя, с вами не прощаюсь, потому что мы в интернете.